Вашингтоном округ Колумбия бушует снежный шторм, когда в воздух поднимается самолет, совершающий обычный рейс на Флориду. Внезапно самолет начинает трясти. Спустя 24 секунды он обрушивается на оживленную автостраду моста и падает в ледяную реку под ним. Погибает 78 человек и начинаются отчаянные попытки спасти уцелевших. Почему обычный рейс закончился одной из самых страшных катастроф в истории авиации? Теперь команде экспертов предстоит разобраться в том, что стало причиной падения рейса 90 компании Air Florida. Катастрофы не происходят сами по себе. Они являются следствием цепи событий. Чтобы найти улики, надо вернуться к тем последним секундам до катастрофы. Секунды до катастрофы. Этот человек остался в живых после падения самолета. Сейчас, когда самолет тонет, он должен еще раз обмануть смерть. Авиакатастрофа в Вашингтоне. Соединенные Штаты. Вашингтон. Округ Колумбия. 13 января 1982 года. 12.30 дня. Джо Стайли, руководитель большой телекоммуникационной компании, прибывает в Вашингтонский национальный аэропорт со своей секретаршей Ники Фелч. Джо и Ники отправляются в деловую поездку в Тампу, штата Флорида. Они должны вылететь рейсом 90 компаний Air Florida в 2.15 дня. Перелеты составляют большую часть жизни Джо. Он бывший военный пилот, и в его работу входят регулярные поездки по всему миру. В те дни я садился на 737 и куда-то летал один или два раза в неделю. Для меня это было обычным делом то, чем я занимался в тот день. Но погода была далека от обычной. Вашингтон переживал одну из самых ужасных зим за многие десятилетия. Температура падает до минус 4 по Цельсию по мере того, как бушует снежная буря. Ники определенно не терпелась попасть туда, где было теплее. Она сказала, я купила купальник, а ты... А я даже забыл положить свой в багаж. Вашингтонский национальный аэропорт находится всего в пяти километрах от капиталистского холма на берегу реки Потомак. Это главный транзитный узел для рейсов из разных концов Америки и Канады. В обычный день здесь приземляется более 400 самолетов. Но сегодня аэропорту с трудом удается продолжать работу в такой сильный снегопад. Час 38 дня. Все рейсы задерживаются до того времени, пока снегоуборочные машины не расчистят взлетно-посадочные полосы. Предположительно, эта операция займет один час. В связи с плохими погодными условиями, все рейсы задерживаются, по крайней мере, на час, пока снег не будет убран со взлетно-посадочных полос. У 12-го выхода на посадку на рейс 90 компании Air Florida Boeing 737 тоже задерживается с вылетом. Кажется, что с каждым годом все становится хуже и хуже. Да, я знаю. Я умею справляться с дождем, но это снег. Капитану Лэри Винтону 34. У него жена и двое детей. Роджеру Петиту, его второму пилоту, всего 31. Он бывший пилот-истребитель военно-воздушных сил США с отличным послужным списком но они оба летают на 737-м менее трех лет. В 2 часа дня начинается посадка на рейс 90 с опозданием на 20 минут. На этом двухчасовом рейсе в Тампу самолет будет заполнен немного больше, чем наполовину. Здесь 71 взрослый пассажир и трое маленьких детей. Многим помогает сесть на борт 22-летняя стюардесса Келли Данкен, для нее это работа — осуществившаяся мечта. Мне нравилась моя жизнь стюардессы. Куда бы я ни шла в своей униформе, люди всегда обращали на нее внимание. Это было то, чем я гордилась, и что мне действительно нравилось делать. А рядом с Джо и Ники расположилась Присцилла Тирадо, ее двухмесячный сын Джейсон и муж Хосе. Они перебирались во Флориду, где Хосе нашел работу в строительной компании. 2.20 дня. Капитан Витон ожидает, что аэропорт вот-вот должен возобновить свою работу. Он отдает приказ наземной команде устранить обледенение 737-го. Хорошо, ребята, можете приступать. Это обычная процедура удаления снега и льда с самолета перед взлетом. Но еще несколько отсрочек задерживают рейс 90 у 12-х ворот еще на час. Расчистка взлетно-посадочных полос потребовала больше времени, чем ожидалось, а затем надо было ждать своей очереди среди других задержанных рейсов. Находящимся на борту не остается ничего другого, как ждать, а снаружи продолжается снежный шторм. Я видел, как снег облепил самолет со всех сторон. Все то время, что мы находились на борту, шел снег. Когда поступило разрешение отойти от ворот, последовала еще одна задержка. Лед на летном поле затрудняет движение 737-го. Мы слишком тяжелы для этого льда. Капитан Виттон решает исправить положение с помощью реверсной тяги двигателей. Итак, ребята, я хочу немного подтолкнуть его. Уверен? Не волнуйся, все будет в порядке. 3.35 дня. Рейс 90 начинает двигаться к взлетной полосе, отставая от расписания на час 20 минут. Стюардесса Келли Данкен чувствует облегчение. Когда мы, наконец, начали двигаться к взлетной полосе, я радовалась тому, что, наконец, мы полетим. Уитон и Петтит проверяют контрольный лист перед взлетом. Очистка от обледенения сделана, вспомогательные двигательные установки в порядке. Затем рейс 90 останавливается за другими самолетами в очереди на взлет. Выходы у окон в центре и двух передних дверей. Черт, как плохо. Кажется, я еще не видел такого снегопада. Привезные ремни освобождаются таким образом. Оба пилота видят снег на крыльях самолета. Пэтит обеспокоен этим. Знаешь, прошло уже много времени с тех пор, как нас очищали от льда. 3 часа 59 минут. Рейс 90 получает разрешение на взлет. Рейс 90 занять позицию на взлет. Стюардесса, пожалуйста, займите свои места. В хвостовой части самолета Келли Данкен застегивает привязные ремни. Джо Стайли, Ники Фелч и Присцилла Тирадо находятся всего в нескольких метрах от нее. Три часа 59 минут и 45 секунд. Тяга. 737 начинает движение по взлетной полосе. Секунды спустя показания силы тяги подпрыгивают намного выше заданного уровня для взлета. Ого, боже мой, посмотри, что-то не так, верно? Петит реагирует, немного снижая тягу, но теперь достижение взлетной скорости в 144 узла занимает больше времени, чем обычно. Что-то не так. В кабине пилота приборы давали странные показания. 120. Джо Стайли встревожен. Это не было похоже на обычную скорость, которую я привык, летая oh, на 737-м каждую неделю. Движение по взлетной полосе было похоже на ездун по захолустной дороге, полный выбоин. Наконец, рейс 90 набирает взлетную скорость и отрывается от земли. Взлетели. Внезапно нос самолета резко задирается вверх и его начинает трясти. В кабине сигнал тревоги предупреждает пилотов о том, что самолет собирается прекратить движение. У них есть секунды на какие-то действия, или 46-тонный самолет и 79 пассажиров на его борту упадут вниз. Задравшийся вверх нос самолета создает слишком много сопротивления, и самолет теряет скорость стремительно. Спокойно, все, что нам нужно, это 500. Если скорость 737-го слишком снизится, то он остановится, а затем просто упадет вниз. Капитан отдает приказ второму пилоту, пойти Ту, опустить нос самолета движением ручки рулевого управления вперед. Вперед, вперед! Но он не может опустить нос слишком сильно, иначе самолет не будет лететь. Давай, поднимайся! Так как тряска усиливается, бывший пилот Джо Стайли начинает подозревать самое худшее. Я ясно помню, как сказал, как, черт возьми, выбраться из этого самолета. И понимаю, что уже слишком поздно, я прощался с жизнью. Через 12 секунд после взлета рейс 90 пролетел расстояние в один километр. Впереди, в 500 метрах оттуда, сильный снежный занос создал пробку на мосту 14-й улицы через реку Потомак. Строительный рабочий Мэрион Грант, младший, находится на пролете моста, идущем в северном направлении. Его грузовик почти не продвинулся вперед за 15 минут. Движение остановилось, сидишь без движения 3 минуты, затем передвигаешься на 5 футов, потом еще на 5. 4 часа 53 секунды. На высоте почти в 107 метров самолет внезапно прекращает движение вверх и начинает падать. Капитан Витон жмет на рычаг управления для максимальной тяги, но слишком поздно. Люди на мосту 14-й улицы слышат шум реактивного двигателя. Мы падаем, Лэри, мы идем вниз, Лэри, я знаю. Джо Стайли теряет сознание, когда корпус самолета раскалывается на четыре части. Я помню, как начал терять сознание, и помню, как сказал себе, «Боже, помоги мне!» Самолет переворачивает грузовик Мэриона словно игрушку, но он выбирается из нее живым. На мосту была кровавая бойня. Я увидел раздавленного насмерть парня, затем еще одного, у которого, казалось, была отрезана голова. К Джо Стайли возвращается сознание. Его кости сломаны в 67 местах, но у него сейчас есть всего секунды, чтобы обмануть смерть во второй раз. Вода как раз стала заливаться мне в нос, она поднималась очень быстро. Мне казалось, что потребовалась вечность, чтобы освободить ноги из-под свалившихся сидений, и я протянул руку, чтобы помочь Нике освободиться. Добравшись до хвостовой части самолета, я понял, что свободен, потому что внезапно увидел луч света в воде, и тогда понял, что выбрался из самолета и стал всплывать. Потрясенные свидетели собираются на мосту. Телеоператор делает эту видеозапись всего минуты спустя. Весь самолет, кроме хвостовой части, исчез. Джо и Ники добрались до этого островка из обломков вместе с еще четырьмя спасшимися. Молодая мать Присцилла Тирадо, одна из них. Еще одна стюардесса Келли Данкен. Она вспоминает... Я не помню, что почувствовала в тот момент. Помню, что сидела в тепле в кресле самолета, а в следующую секунду оказалась в холодной воде. Температура воды всего на 1 градус выше нуля. Человеческое тело может выжить в таких условиях не больше 30 минут. Холод вызывал боль. Было такое ощущение, будто в тебя вонзались острия ножей. Машины скорой помощи прибывают уже минуты спустя. Но их надубные лодки не могут пробиться сквозь лед. Это страшный удар для Келли. Я чувствовала, что теряю надежду. Я думала, что таким образом умру. Но я не чувствовала, что готова умереть. Нескольким пассажирам повезло остаться в живых после падения самолета. Но теперь они могут погибнуть от холода, если спасатели не успеют добраться до них в течение нескольких минут. 4 часа 6 минут. Вертолетное подразделение полиции парка Аноксте находится в 2,5 километрах от места катастрофы. Воздушная полиция парка офицер Галик. Это Тауэр. Они сообщают о пропавшем самолете. Мост 14 улицы. Пилот Дон Ашер, закаленный в боях ветеран Вьетнама. Он отправляется на спасение вместе с парамедиком Джином Винзером. Они знают, что видимость очень плохая, и Eagle One их вертолет не приспособлен для сложных спасательных работ. Но они намерены оказать помощь. Мы делали то, что должны были делать, то, чему нас обучали и то, чего от нас ожидали люди. 4 часа 10 минут. 28-летний Лейни Скатник прибывает на место катастрофы. Лейни заметил беспорядок на дороге, когда ехал на машине с работы домой в центре Вашингтона. Он в ужасе от того, что обнаруживает там. Когда мы добрались до берега реки, у нас возникло какое-то ощущение нереальности происходящего. Шел снег, создавая такое спокойствие, и кто-то из реки звал на помощь. От этого волосы на голове вставали дыбом. Вертолет летит почти вслепую. Дон вынужден разглядывать землю в поисках дорог, ведущих к мосту на 14 улице. Мы могли видеть кое-что только через нижнюю переднюю часть фюзеляжа, что называется наклонной видимостью. Джин Винзор связывает вместе то, что у него есть под рукой для спасения людей. 4 часа 22 минуты. Шестеро выживших уже находятся в ледяной воде 21 минуту. Их конечности онемели. Они уже не могут двигать руками. Когда они совсем теряют надежду, слышен шум приближающегося вертолета. Я вдруг услышал шум вертолета. Затем показался вертолет парковой полиции. Невозможно представить то чувство облегчения, которое я испытал в тот момент. Никогда в жизни не слышала более прекрасного звука, чем шум вертолета в тот день. Дон замечает спасшихся пассажиров, прильнувших к хвостовой части самолета. Мы понимали, глядя на них, что здесь важна каждая секунда. От того, насколько быстро их вытащит из воды, зависит их жизнь. Первым спасенным был 41-летний Берт Хэмилтон. Затем Джин бросает одну из своих импровизированных спасательных веревок стюардессе Келли Данкен. Я только помню, что смотрела в небо и увидела веревку, свисающую вниз. Я обвязала ее вокруг себя, и они подняли меня наверх. Дон и Джин теперь пытаются ускорить спасение, бросая две веревки сразу. Джо Стайли хватает одну из них и обнимает рукой Присциллу. ты Тирадо, молодую мать. Ники Фелч, секретарь Джо, хватает другую веревку. Но к ужасу Джо она слишком сильно поранилась и не в состоянии за нее держаться. Это было ужасное чувство, потому что если бы надо было выбирать, кого спасать первым делом, это была бы Ники, но я не мог ничего сделать. Спустя секунды Джо не удерживает Присциллу. Я не осознавал в тот момент, что все пальцы на моей руке были сломаны, и моя рука была тоже сломана. Вертолет уносит Джо в безопасное место, а команда знает, что Ники будет держаться на плаву в спасательном жилете. Главная задача — спасти пресцилу, шансы которой на спасение невелики после получасового пребывания в воде. Ленни Сканик, наблюдавший за этим с берега, был в ужасе. Она была так близко, что можно было видеть выражение ее лица. Ее глаза выражали ужас, и было похоже, что она близка к шоковому состоянию. Присцилла постоянно соскальзывает со спасательного круга. Травмированная, измученная и временно ослепшая из-за авиационного топлива, попавшего ей в глаза, она начинает тонуть. Лэй не понимает, что не может больше просто наблюдать за этим. Я не мог больше этого вынести. Я был уверен, что она умрет, если я сейчас же не залезу в воду и не спасу ее. Он прыгает в ледяную воду и вытаскивает присцилу на берег. Я уверен, что это человеческий инстинкт. Я ничего не взвешивал, не раздумывал, а просто сделал это. Вертолет возвращается за Ники, но она слишком ослабла, чтобы схватить спасательный круг. Команда решается на самый отчаянный вариант спасения. Джейн спускается на полосковое шасси вертолета, хватает Ники и втаскивает ее внутрь. 4 часа 35 минут. Спасательные работы завершены. Шестой человек, ухватившийся за обломки, чья рука видна здесь, исчез. Позже его линзь была установлена. Это был Арланд Уильямс, 46-летний банковский ревизор. 74 пассажира и команда на борту 737-го мертвы, включая маленького сына и мужа Пресциллы Тирадо. Еще четверо погибли на мосту, доведя количество погибших до 78 человек. Пятеро человек пережили трагедию. Пока. У меня была черепно-мозговая травма, сломан нос. Были переломы в области скул, сломана челюсть. Все пальцы на левой руке были сломаны. Правая нога была сломана, левая раздроблена. Обе ступни сломаны, а в основном я был в порядке. Ах да, еще было полное переохлаждение организма. Новости о катастрофе показывают во всем мире. Многие жертвы погибли на месте, утонув в ледяных водах реки Потамак. У всех на языке вертится один и тот же вопрос, как обычный рейс закончился самой страшной воздушной катастрофой в Соединенных Штатах. Теперь благодаря глубокому расследованию мы можем увидеть злополучную цепочку событий, которая привела к катастрофе рейса 90 компании Air Florida. В то время, когда произошла эта катастрофа, Билл Хендрикс возглавлял комиссию по расследованию авиакатастроф в Национальном комитете безопасности перевозок. Он бывший пилот военно-воздушных сил США и имеет 20-летний опыт расследования авиакатастроф. 13 января 1982 года. Хендрикс узнает о катастрофе уже после 4 часов дня. Привет, это Билл Хендрикс. Это один из самых важных звонков в его карьере. Я знал, что на ход этого расследования будет оказываться огромное давление. Это случилось в Вашингтоне, округ Колумбия, и здесь присутствует большой интерес со стороны Конгресса, со стороны прессы, ведь это столица Соединенных Штатов. Хендрикс бросается к своему заместителю Руди Капустину, который будет проводить оперативные расследования. Они сразу же связываются с командой по расследованию летных происшествий на месте, командой экспертов Национального комитета, который находится в боевой готовности круглые сутки. Команда добирается до моста на 14-й улице позднее, в тот же вечер. Разбитые машины говорят им о том, что рейс 90 упал очень резко. Он врезался в 4 или 5 машин и сплющил их, превратив подобие блинчиков, смяв до самых колес, прежде чем свалиться в воду. Но это все, что им известно наверняка. Вопрос в том, что привело к этой катастрофе. Могло произойти многое, начиная от катастрофической механической поломки до ошибки пилота, даже саботаж. Но самый очевидный и подозреваемый — это снежная буря. Я нутром чувствовал, что каким-то образом погода имела к этому отношение. Но Хендрик знает, что не только погода всему виной. Десятки других самолетов поднялись в воздух из того же аэропорта в тот же самый день без помех. То, что случилось с рейсом 90, стало исключением. Это загадка, и разгадать ее будет непросто. Обломки самолета и те улики, которые они могут предоставить, находятся на дне замерзшей реки. Оба пилота погибли, поэтому то, что произошло в кабине, остается неизвестным. Если водолазы не найдут черный ящик, бортовые самописцы... Мы первым делом начинаем искать самописца. Из них мы получаем информацию о высоте полета, направлении и скорости полета. Речевой самописец в кабине экипажа дает информацию о последних 30 минутах переговоров экипажа в кабине. На следующий день, ранним утром, суда береговой охраны Соединенных Штатов пробиваются сквозь лед, чтобы можно было достать обломки. Они объединяют силы с армией и военно-морским флотом, чтобы начать массивную операцию по поднятию судна, которую возглавляет команда из 82 водолазов. Хендрикс и его команда располагают штаб для расследования в конференц-зале, находящегося поблизости отеля «Мэриот». В то время как водолазы главным образом заняты поиском тел, следователи приступают к опросу более чем 200 свидетелей. Проводя расследование, нельзя полагаться на предположения, догадки хороши, но они должны быть подкреплены фактами. Команда начинает с опроса наземной команды, которая удаляла лед с самолета в Вашингтонском национальном аэропорту. Если они плохо выполнили свою работу и оставили снег и лед, прилипший к самолету, это могло иметь серьезные последствия. Необходимая для полета подъемная сила создается ровным потоком воздуха над крыльями. Слой льда или замерзшего снега на крыльях вызывает прерывистость этого потока, что уменьшает подъемную силу и увеличивает сопротивление значительно. Эксперты называют эту проблему загрязнением. Наземная команда утверждает, что рейс 90 был полностью освобожден от льда, прежде чем он вырулил на взлетную полосу. Но следователи глубже вникают в это дело и обнаруживают любопытный факт. Оператор, устранявший обледенение с правой стороны самолета, ошибочно посчитал, что температура воздуха была минус 2 по Цельсию, когда на самом деле она была минус 4. В результате он распылил меньше противообледенительной жидкости с этой стороны самолета, чем это было необходимо. Следователи чувствуют, что они близки к прорыву. Они решают исследовать процесс удаления льда более детально. Мы исследуем весь процесс удаления льда, который проводился в случае с этим самолетом. Какой был состав противообледенительной жидкости? Как она распылялась? Они испытывают противообледенительный раствор, который применялся для рейса 90 и обнаруживают кое-что еще более тревожащее — Жидкость содержит только половину противообледенительного вещества, гликоля, чем это было необходимо. И таким образом аэрозоль был слабее, чем указывала контрольная панель оператора. Как могло такое произойти? Команда исследует каждый компонент аппарата для удаления обледенения, которым пользовались при очистке рейса 90, и находит ответ. Специально калиброванный клапан в нагнетательном шланге для подачи гликоля был заменен на немодифицированный, и в результате произошло снижение потока гликоля к распылительному наконечнику. Поэтому не только правая сторона 737 не получила достаточное количество гликоля, но и весь самолет. Работа по устранению обледенения не была проведена тщательным образом. Она была сделана минимально в лучшем случае. Но следователи знают, что это еще не окончательное доказательство того, что рейс 90 при взлете был загрязнен снегом и льдом. Наземная команда использовала такую же жидкость для устранения обледенения с других самолетов, что не имело никаких печальных последствий. Так что, несмотря на несоблюдение стандартов, возможно, им удалось выполнить работу эффективно. Для подтверждения своего подозрения, Хендриксу нужны более веские доказательства. То, что обнаруживает его команда в дальнейшем, приводит их всех в шоковое состояние. Хорошо, ребята, я дам немного реверсивной тяги. Капитан Виттон использовал реверсивную тягу во время выталкивания от ворот. Коверсы тяги обычно используют в качестве системы торможения, когда самолет совершает посадку. Вы уверены? Их ни в коем случае нельзя использовать перед взлетом в зимних условиях по одной простой причине. В результате поток горячего воздуха, выходящего из задней части двигателей, направляется в переднюю часть самолета. И он мог забросить снеговую кашу на крыло и во входные отверстия двигателей. А при минусовой температуре эта каша может заново замерзнуть в течение каких-то минут. Использование реверсивной тяги — это еще одно свидетельство того, что снег или лед мог вызвать катастрофу. Это было неверным решением пилота, очень плохим решением. Затем у Хендрикса появляется еще одна улика. Член его команды обнаруживает необычный снимок — это фото рейса 90, которое сделал пассажир другого самолета примерно в 3 часа 20 минут, всего через 10 минут после того, как была закончена его очистка от обледенения. Фотография очень зернистая, но на ней виден свежий снег, который уже покрыл самолет. Эта фотография становится дополнительным доказательством того, что 737 был загрязнен после устранения обледенения, независимо от того, насколько успешно была выполнена работа до этого. К четвертому дню с начала расследования большинство тел обнаружено, и теперь можно полностью заняться обломками самолета. Части самолета помещают в ангар Вашингтонского национального аэропорта для тщательного исследования. Но они не дают никаких результатов. Два черных ящика с бортовыми самописцами все еще не найдены. Найти их очень сложно. Водолазы оснащены акустическими радиокомпасами. Но груды обломков разбросаны в темной холодной воде на территории размером с футбольное поле. Средства массовой информации с нетерпением ждут ответов. Но представитель Национального комитета безопасности расследования Фрэнсис Масседемс все еще не может объявить результаты расследования. Как я уже говорил до этого, у меня нет ясности, пока у нас не будут собраны все свидетельства. Следователи обращаются к тем свидетелям, которых еще не опрашивали, тем, кто пережил катастрофу. Те, кто выжил, находились в самолете, они слышали звуки, чувствовали болтанку, слышали шум. Они предоставили огромное количество информации. Джо Стайли описывает то, как самолет ужасно трясло перед тем, как он упал. Его слова подтверждают подозрения следователей. Они знают, что это могло быть результатом того, что снег и лед затрудняли воздушный поток над крыльями. Затем Джо сообщает о том, что 737-й медленно и вяло разгонялся перед взлетом. Что же это могло быть? У других самолетов не возникало подобной проблемы, несмотря на снег. Хендрикс и его команда озадачены. Затем, через семь дней после катастрофы, выдала слышит слабый сигнал. Он движется на звук сквозь холодную воду, пока не различает груды обломков. Он осторожно разгребает искореженные куски металла, и здесь его ждет победа. В свете луча своего фонарика он различает один самописец, а затем и другой. Это тот момент, о котором молились все те, кто принимал участие в расследовании. Обнаружив самописцы, он поднял один из них над головой в знак победы. важный момент для спасательной команды после целой недели бесплодных поисков. Они нашли речевой самописец. Когда команда узнает о том, что самописцы найдены и подняты на поверхность, они надеются получить из них очень важную информацию. Следователи спешат отправить черные ящики в лаборатории. Проведя много дней, теряясь в догадках, они вот-вот узнают точно все то, что произошло за те секунды, которые привели к катастрофе. Они испытывают радостное возбуждение, хотя и осознают то, что сейчас услышат голоса погибших. Черт, это плохо. Наверное, самый ужасный снегопад, который я когда-либо видел. Знаешь, уже прошло много времени с того момента, как нас очистили от льда. Команда потрясена, когда они понимают, что оба пилота видели снег на крыльях и все же не повернули назад для дополнительного устранения и обледенения. Хочу сказать, что на этом где-то от четверти до полудюйма снега по всей длине. На моем тоже есть немного. Я был поражен, растерян, в изумлении, если хотите. Ведь согласно правилам федерального руководства по полетам, вы не имеете права поднимать самолет в воздух, если крыльям прилип снег или лед. Могло ли это стать причиной того, что нос рейса 90 задрался вверх всего через несколько секунд после взлета? Как известно следователям, у Боинга 737-го происходит резкое поднятие носа, если его крылья загрязнены снегом или льдом. Но именно тогда, когда уже, кажется, накапливается множество улик, они понимают, что что-то не складывается. Их озадачивают комментарии второго пилота Петтита насчет показаний приборов. О боже, посмотри сюда, здесь что-то не так. Чтобы попытаться понять, что встревожило пилота, они изучают бортовой самописец, и здесь их ждет еще одна загадка. Они обнаруживают, что выживший пассажир Джо Стайли был прав. 737-му потребовалось целых 45 секунд для достижения взлетной скорости, что на 15 секунд дольше обычного времени. Если самолет был загрязнен льдом и снегом, это могло немного замедлить взлет, но не на 15 секунд. Команда понимает, что что-то еще было не в порядке с 737-м, и они не знают, что это. Возможно, им придется опять все начать сначала. Им приходит на ум только одна вещь, которая могла значительно замедлить взлет 737-го. Недостаточная сила тяги двигателей. Но почему команда поднимает самолет в воздух, не набрав достаточной мощности? Это кажется абсурдным. Разгадать эту загадку путем изучения двигателей невозможно. Они все еще находятся на дне реки Потамак. Рейс 90 был оснащен еще доцифровым бортовым регистратором, который не регистрировал уровень тяги. Остается только одно. Эксперты изучают звуки двигателя во время полета, который записал речевой самописец. Используя метод, называемый спектральным анализом звука, они переводят эти звуковые частоты в показания тяги. Да, всего 1,7, слишком мало. Результаты поражают. Оба двигателя работали на уровне тяги или степени повышения давления, равном 1,7, которое должно было составлять при взлете 737 до 2,4. Команда в недоумении. Похоже на то, что пилоты подняли самолет в воздух, не имея достаточной мощности. Боже, посмотри сюда, что-то не так. Но как такое могло случиться? Эксперты вновь и вновь проигрывают запись бортового самописца в поисках улик, а затем они обращают внимание на крошечную деталь. Обогрев включен, противообледенители отключены. Дополнительная двигательная установка работает. Можно еще раз прослушать? Эксперты потрясены. Запись неважная, но капитан Витон, кажется, говорит, отключена, отвечая на вопрос о противообледенительной системе двигателя. Противообледенители отключены. Хендрикс понимает, что одно маленькое слово может раскрыть тайну причины катастрофы. Он знает, что показания тяги для каждого двигателя дают два сенсора, один на входе, а другой на выходе. Вместе они дают показания тяги путем измерения соотношения между давлением воздуха на передней и задней части двигателя. Но если противообледенительная система двигателя отключена, то снег и шуга могли заморозить сенсоры на входе. На одном из 737-х это вызвало нарушение в показаниях силы тяги, которые были выше, чем действительная тяга, производимая двигателями. Если то же самое произошло и с рейсом 90 команда могла не ненамеренно поднять самолет в воздух с недостаточной силой тяги. Это может стать последним элементом головоломки. Но Хендриксу нужны доказательства. Он просит компанию «Боинг» провести испытания, чтобы узнать, как могло обледенение сенсоров повлиять на тягу самолета. Результаты ошеломляют. Очень быстро показания о давлении в компрессоре двигателя достигают 2,4. Тогда как на самом деле давление составляет 1,7. Именно такие показания дал звуковой спектральный анализ двигателей рейса 90. Этим может объясниться замешательство первого пилота Петита. Нет, это не так, хотя может быть. Он видит, что показания составляют 2,4, тогда как положение дросселя, бросовое тепло и расход горючего соответствуют более низкому давлению, 1,7. Но как могли пилоты совершить такую ошибку и забыть включить систему против оледенения двигателя? И почему они не остановили взлет, когда заметили, что что-то не так? Как только начались проблемы, которые заметил первый пилот, взлет следовало отменить. Следователи изучают досье пилотов и узнают, что ни у одного из них не было большого опыта полетов в зимних условиях. И они также узнают еще более настораживающую информацию. За последние два года капитан Виттон должен был пройти две проверки квалификации из-за неудовлетворительных результатов. Он не был силен в следующих областях. Выполнение инструкций, список необходимых проверок и знание систем самолета. Это открытие усиливает теорию о том, что ошибка пилота стала важнейшей причиной катастрофы. Но два главных свидетеля все еще не найдены. Это двигатели рейса 90. Без их изучения команда не может получить убедительные доказательства того, что противообледенительная система двигателей была отключена и что катастрофа не была вызвана отказом двигателей. Затем команда по спасению поднимает из реки изуродованные двигатели. Через 13 дней после катастрофы они срочно отправлены к производителям «Прато и -Уи «Уитни» для исследования. Техники разбирают двигатели на части и тщательно ищут какие-то признаки механической проблемы. Но они ничего не находят. Затем они изучают систему противообледенения. Постепенно они проверяют все трубки, по которым горячий воздух поступает к главным частям двигателя. Результаты неоспоримы. Внутренние клапаны закрыты. Противообледенительная система не была включена. Но стало ли этого достаточно для того, чтобы вызвать катастрофу рейса 90? Чтобы выяснить это, команда проводит испытания на самом современном имитаторе полета. К удивлению, сниженная до 1,7 сила тяги все же достаточно, чтобы удержать самолет в воздухе. Но затем, когда они добавляют к этому проблемы, создаваемые загрязнением, льдом и снегом, то, наконец, получают результат, над которым так долго работали. 13 января 1982 года. Ряд факторов приводит к тому, что на самолете скапливается снег. Рейс 90 обрабатывают противообледенительной жидкостью, состав которой слабее, чем это необходимо. Из-за дальнейших задержек рейса на 737-м опять скапливается снег. Использование реверсивной тяги могло вызвать попадание шуги на крылья и важные сенсоры тяги. До катастрофы остается 23 минуты. Виттон и Петит не подключают систему противообледенения двигателей. Противообледенение отключено. В результате этого сенсоры тяги в обоих двигателях замерзают, что приводит к тому, что они посылают неверно высокие показания силы тяги в кабину пилота. 14 минут до катастрофы. Пилоты замечают толстый слой снега на крыльях. На этом скопилось около четверти дюйма снега по всей длине. Но, вопреки правилам, они не возвращаются для повторного проведения операции. Минуты и три секунды до катастрофы. Петит озадачен необычными показаниями приборов в кабине. Боже, посмотри сюда, здесь что-то не так. Но его капитан решает не откладывать вылет. 24 секунды до катастрофы. Рейс 90 поднимается в воздух, когда стрелка на шкале показывает тягу в 2,04. Но из-за того, что сенсоры тяги заморожены, реальная сила тяги составляет всего 1,7. Одновременно с этим лед и снег, прилипшие крыльям, значительно затрудняют воздушный поток, снижая подъемную силу. Это меняет аэродинамику 737-го, вызывая резкое поднятие носа. Появляющиеся в результате этого сопротивления воздуха снижает скорость, что в свою очередь еще больше снижает подъемную силу. 8 секунд до катастрофы. Снижение подъемной силы достигает критической точки. На высоте всего 107 метров 46-тонный самолет прекращает движение и падает вниз. Мы падаем. Лэри, мы идем вниз. Лэри, я знаю. 4 часа, 1 минута. Рейс 90 ударяется а мост на 14 улице. В катастрофе погибает 78 человек, включая и тех, кто погиб на мосту. После спасения Джо Стайли уходит с руководящей работы, чтобы работать на себя. Его переполняют чувства в те редкие случаи, когда он возвращается на место катастрофы. Думаю, что больше, чем что-либо, я еще ценю эти 24 года, которые прожил после катастрофы. Тот шанс, который выпал мне, у других его не было. Я увидел, как выросли мои дети, держал руку отца, когда он умирал. Я мог ничего этого не увидеть. Эта катастрофа полностью изменила жизнь стюардессы Келли Данкен. Мои молитвы были услышаны, когда я услышала звук приближающегося вертолета. Именно тогда моя жизнь изменилась, и вместо того, чтобы бежать от Бога, я вдруг побежала в его сторону. Она больше не работает стюардессой, а стала учительницей баптистской школы в Майами. После этой катастрофы авиационные власти издали серию директив, которые радикально улучшили процедуру устранения обледенения с воздушных судов. Они включают особые меры, гарантирующие то, что сенсоры тяги не забиты льдом. Те изменения, которые были сделаны в связи с этой катастрофой, сделали полеты, совершаемые в зимних условиях, более безопасными.